Всем привет! С вами я, Метова Политенский, и сегодня я вам расскажу свои жизненные истории. И нас набралось 100 подписчиков, и в честь этого я, ну, из картона, из картонной пластилина сделал ютубовскую типометную кнопку. Конечно, сзади это просто картонка, но спереди вы просто... Смотрите, я сделал ламочку из пластилина и вот такой вот, как его, значок плей из пластилина коричневого и еще добавил цифру 100. И Тут еще и написал, но из того, что я это писала ручкой в влажных красках, то. Обычно не все видно. А, ну что ж, сегодня я буду рассказывать же, свои жизненные истории. Поехали. Так он вставляйте на монтажки. Получил прескапту, ребята. Вот. Сейчас покажу ее поближе. Главное не запалить. Такая вот прескапта. Ой, зачем я ее надену? Я же спалю кое-что. То, что кое-кому не надо знать. В общем-то, первая жизненная история произошла два года назад. Я ее, конечно, не так сильно помню, но она тогда мне запомнилась. Это было какое-то там утро. Ну, такое зимнее, морозное, такое фиолетовое. И мокрое, холодная. Я такой встаю, думаю, что же сегодня мне поделать. Посмотрю-ка я ютубчик. И вечером э -э я... Тогда еще ну, я не умел... Что-то... Снимать видео. И... И монтажировать там у меня не было ни света, ни дополнительного света, ни камеры. Ну, камера у меня была, это был мой смартфон. причем он древний достаточно. Вот, и этот смартфон отличался тем, что это был мой первый смартфон. Такой хай хайскрин. Не спрашивайте, что это за модель такая. И, короче... Короче... Короче, я на него снимал магнитный конструктор. Ставь лайк, если я тоже видел, как я играю в магнитный конструктор. Это было достаточно давно, два года назад. И папа мне сделал мой канал. Сейчас он мой оператор. Так вот, он сделал мне канал метаполитенский. Потом мы еще обложки искали, там миллион всяких обложек. Все-таки остановились там на какой-то лесной или что-то такое, бановок этот который сверху потом аватарка канала как тогда мне казалось новейший поезд юбилейный красный вот и там буквально уже три видео это первое видео где я какую-то головоломку стандартную, в предустановленную, Windows 10 играл. Естественно, и... О. Какой бандикам! Какой микрофон! Просто вот так вот брал телефон. Вот, например, у меня есть какой-то... Брал телефон вот так вот. И снимал экран компьютера. Потом... Я снял видео по магнитный конструктор. И что вы думаете? Я снял еще одно видео, последнее на этом канале. Вы не поверите, что? Магнитный конструктор! Это, в принципе, моя первая жизненная история вот такая. Ну, естественно, были и раньше, просто они уже давно мной позабыты, да и вообще вам не будет интересно об них слушать. Но я могу выпустить вторую часть, если под этим видео будет куча лайков и комментариев. Ну и, конечно, вторая жизненная история произошла со мной в каком-то там году вроде девятнадцатом уже два года назад еще вас э, я сделаю еще один канал и не поверите как он называется Метавополитенский два и этот канал Там уже в принципе мой вот этот вот голос, который сейчас у меня есть. Он вроде есть. То есть он у меня уже сформировался до уровня. Вот этого, который у меня есть. Но опять же таки я разговаривал. Сбитно там. Сбитно. Я разговаривал как-то, короче, я вас долбайски, вот это вот все, Короче, непонятно, что было. То есть я такой... Так, значит, по-моему, вот, нажим... вот это вы нажимаете... Нет. Вот это вы нажимаете... Подожди. Надо это вырезать по-моему, это вы нажимаете. Ну вот, примерно так я и говорил. И потом, в 2020 году, а именно 8 января 2020 года, я сделал еще один канал. И это произошло не случайно, так как я... Сделал... О, сделал. <свят> Я купил. Точнее, мне родители купили вот этот вот телефончик Redmi 7. Вот. И... В принципе... Он у меня и сейчас. Он, конечно, не появлялся, да... До... Лето, вот, до середины лета он не появлялся. Это было потому, что я... Короче, он сломался в связи с не очень адекватным обращением моей мамы с этим телефоном. Потому что она туда его нагрузила, поставила... Тему розовенькую поставила туда всякие свои ярлыки, миллион всяких ярлыков, фоточки, CD-карты. Это все съезжает производитель с телефона, и я такой профессионал в телефонах. Она такая пытается обновить Android. И она даже не позвала меня, чтобы обновить Android. И вот именно из-за этого он просто выключился на 7 месяцев. Волшебное число 7 возвращается. Даже в... и не в сказках. Мэджик вне Хогвартса. Тихо, тихо, тихо. Прескапывай там, не сваливайся, пожалуйста. И потом нечто такое произошло. А именно в сентябре. В сентябре, в октябре прошлого года у нас был такой учитель новый. Арина Маратовна. И что вы думаете? У нее по две ошибки в слове, в работе там какой-то было, Она даже их не исправляла. Ей, наверное, вор писал вот этой красной черточкой. И она все мавно отправляла. Я такой думаю: что это же что это за слово? То ли обезьяна, то ли ось какой-нибудь. Ну, вот так. Потом произошло нечто еще непонятное. Она мне задала нерешаемый предмет. Естественно, с такой учительницей. Мама меня отправила на домашнее обучение. Мы там что-то там делали, задание. В общем-то, было круто. До одного момента. Ну, Во-первых, ну, мы ушли из этой школы. Не буду палить, кстати, что это за школа, потому что, ну, сами понимаете, какие люди тут могут быть смотреть во все глаза, чтобы разыскать во мне личную информацию, чтобы потом ее использовать где-то. Ну так вот, я такой думаю, то что надо мне э, на канале какое-нибудь обновление сделать. Я там что-то поделал, поделал. Ну и, короче, какой-то там дизайн оставался. А в Атапку я изменил, там что-то добавил. В Пейнт это все изменял. Ни... Никакого вам Фотошопа, никакого вам... Никакой вам Канвы. Только Пейнт. В общем-то... Потом, я даже запомнил этот день, 3 февраля 2021 года, я поступил в новую школу, где уже сейчас учусь, естественно, я не буду полить школу, потому что, я же вас знаю, вот именно те, кто следят за мной, пытаются тут личную информацию подыскать. Не дождётесь. Ну и, в общем-то, по школы все Теперь, ну вы, наверное, помните вот эти времена зимой этого года, когда... Я снимал там троллейбус FS. Естественно, без микрофона. И еще с логотипом бандикама и с паузами каждые 10 минут. Так, сейчас я проверю запись. Это а она работает или она работает. Это удивительно прямо. В общем-то, так, я вот взял какой-то антистресс, могу антистресситься пока. В общем, поехали дальше. Кто-то знает или не знает, у меня есть страница во Вконтакте. Это на самом деле прямо удивительная новость, потому что я обычно в таких соцсетях не сижу. Но у меня появилась веская причина. Во-первых, там был один паблик во Вконтакте, который мне нравился, и, короче, я его смотрел, и 7... Нет, 27 августа этого года я сделал страницу во Вконтакте моей игры. Я вам про нее не рассказывал. Она уже, в принципе, я выпустил две версии. Это 1.0 и 1.1. С горя пополам я сделал карту для этой игры, что очень удивительно. Как-то попытался ее сделать. И она даже неплохо получилась, скажу я вам. Если, например, в версии 1.0 э, на втором острове был только порт, да и он состоял из контейнеров, то, то теперь вообще в версии 0. .0. Девять я добавил дороги. И они вели только на Третий э, остров. Третий остров там был маленький такой, где был небоскреб такой, гавка центра, пародия на лахту центру, а там ее и не видно в моём окне. В общем, лахта-центр, и, и также там был еще второй остров, вот этот основной большой, и там ничего не было, то есть туда невозможно было попасть. Там ничего не было, да и вообще, в принципе, нафига он был нужен, непонятно. Вот. Версия 1.0 я уже добавил порт. И дорогу к нему нормальную. И что-то там еще. Потом в версии 1.1 я добавил мою. Ой, блин, гигантский спойлер. Мою школу. Реально. Там написано, что это школа номер... Сами узнаете в игре, когда будете играть. Я ссылочку на паблик оставлю... Паблик. Да, ссылочку на паблик я оставлю в описании, чтобы вы зашли, там скачали, и я все. Но только не скачайте первую версию, а то она весит 3,5 гигабайта. И я там совершенно как дурак сделал ограждение для речки. В версии 1.1 она весит уже 200-300 мегабайт. То есть, но есть. И... В общем-то, я добавил мою школу, также добавил там дома из Сан-Франциско, новые дома. А также в порту немножко урезал порт и э, добавил туда еще здание, похожее на вагончик, чтобы, это, чтобы не казалось, что это просто какие-то контейнеры стоят непонятные. И все. И... Последняя, наверное, уже жизненная история, в принципе, самое главное, зачем вы тут и сидели? Мы сегодня поехали на дачу. Ну окей, да. Мы там что-то поделали, там покушали, ну и поехали. Все было хорошо до одного момента. Мы, значит, заходим такие на станцию Проспект Просвещения, а в, в ну в такую сумочку типа хоккейную. Значит, кладем Хэппи. Я, кстати, вставлю фоточку, если что. Кладем Хэппи. Ее морда видна. Потом мы такие проходим. и тут произошло не просто невозможное, ребята. Просто... Каким-то образом... Я, короче, мы повошли, и мой оператор с собакой... Ну, не с собакой, а с собакой в переноске. Не повошел. Просто потому, что эта сука не похожа на перемос... перемоску. Переноску. Переноску. Или то, что... Много вот, а собаки видно. То есть такая же логика есть и с масками. То, что... Если сейчас я достану маску. Так, все, я достал маску. То есть, если вы вот так вот ходите без маски, то вас не повопустят. Сейчас. Если вы... А маску вас не попопустят, а если вы так носите маску то вас пропустят хотя вот нос вот, вот вот эта вот штучечка вас не смущает это логика гениальная вот то есть вот так вот правильно носить маску и, и для тех кто не знает вот вот тут вот такая жесткая есть а, линия то есть вот с этой стороны ее нет. А вот с этой она есть. И она предназначается для того, чтобы вот так вот надеть. И вот так вот сжать. Сжать. И вот так вот в нос. Чтобы никаких зазоров там не было. Ну и все. Вот такая вот гениальная логика метаполитенов. Я, конечно, до упора не хотела это рассказывать, потому что просто, я думаю, вам не будет интересно смотреть на разборки с охранниками метро. Я думаю, вам будет интересно смотреть по вагоны метро, или как мы строим метро в Майнкрафте, как мы катаемся на метровагонах в метровострое. Ну, я, конечно, сейчас... Немного отвращен, от метро стал. Что-то вот такое вот внутри меня такое то, что не иди в метро. Не иди. Вот. И мы вот каждый день... вот, а, Когда мы ехали на дачу, то есть... Ну, с девятнадцатого... ой, с двадцат... Да, с девятнадцатого года... А в начале лета, там, 25 мая, допустим, да, тоже вот, да, 25 мая, это, конечно, начало лета, прекрасно. 25 мая мы едем на дачу, нас попускают, на нормально, и потом мы возвращаемся где-то в августе, там, 31 августа. Возвращаемся, и... О, и нас попускают. Потом в 20 году мы делаем то же самое, нас попускают. И в 21 первом году, первый раз, когда мы едем, нас попускают. Второй раз мы едем, нас с одной станции попускают. Поэтому э мы едем на автобусе, нас попускают. И потом за заходим на метро, нас не попускают. Простите, то, что я бомблю, просто несостыковочка, по-моему. Вот такая, потому что, ну реально, ну, люди каждый, каждый сезон ходили. О, можно посмотреть через фонарик. Вот, то есть вот эта нелогичность... То есть, э, ну да, вы понимаете. Я думаю, я сейчас мой бомбеж, потому что... Кабл! Ты уже два года каждый день едем! Каждый день едем! Все нормально, нас пропускают! И вот там вот один у нас! Вот просто, ребята, не знаю, что делать. Кстати, вы заметили такую атмосферу прикольную. Тут вот такие растения. Книжная полка. Но тут вы не видите этот. Тут, короче, беспорядок. Ну тут тоже беспорядок. Но это такая атмосфера мастерская, мастер, мастерской бешеного деда. Да и причем. Да и вот, короче, это тут тоже... Ну, как-то вот так вот. Короче, да надо снить тут же мост тубану до 100. Короче, ребята, это были мои жизненные истории. Всем пока. С вами был я, Метаполитенский. И всем... Пока!